Люди совершенно забыли, что секс ничтожен в сравнении с тем слиянием, которое происходит с влюбленными, когда они просто лежат рядом в глубокой любви, в глубоком благоговении, в молитве. Когда физическая энергия не вовлечена в секс, она достигает больших высот. Она может достичь высочайшей возможной точки – самадхи, пробуждения. Но люди совершенно забыли. Они думают, что все кончается на сексе. Секс только открывает начало. Прежде чем любить, лежите рядом и чувствуйте любовь, и вы будете испытывать более тонкие и глубокие оргазмы. Так мало помалу возникает то, что известно как церепа из брачи, то, что в Индии мы называем брахмачарией. Но безбрачие, подлинное безбрачие, не против секса. Оно выше секса, оно глубже секса, оно больше секса. Оно дает все, что только может дать секс, и больше. Если вы умеете использовать энергию на таком высоком уровне, кому нужны более низкие состояния? Никому. Я не говорю, что нужно отбросить секс. Я говорю только, что иногда можно позволить себе чистые, любящие состояния, в которых секс не играет главной роль. Без них вы слишком прикованы к земле и не можете лететь в небо.